Меня периодически спрашивают, зачем ты пишешь собственный учебник, тем более по английскому языку? Их же сотни, тысячи даже, наверное. Неужели твой учебник что-то изменит? Да изменит, потому что невозможно никому верить. Ну вот, допустим, тема. Глаголы, после которых употребляется герундии. Запомните глаголы, после которых употребляются только герундии. Что мы здесь видим? Слово allow. Заводим allow в Google. И что мы видим? Первая строчка. Совершенно. Allowed to leave the country. Это выглядит как герундий? Вот и я тоже думаю, что не выглядит. Не, можно сказать, что, ну, это русский сайт, там, не носители делают, там, ошибки, все такое. Значит, популярный французский, э, в смысле, британский сайт, Angry. Да, значит, все вот преподаватели тут у нас британцы все. Значит, и та же самая таблица. Глаголы, которые следуют, за которыми следуют герунди. И что мы тут видим? элау можно сказать, что это какие-то неправильные британцы понабрали там людей с улицы, как у нас обычно делают. Вот, окей. Заходим. Сайт BBC. Блин. Learning English с 1943 года. Опять-таки, та же тема. Листаем вниз. Смотрим. Э, глаголы, которые следуют э, Герундия. Да? Э, allow нету. Уже хороший плюс. Смотрим дальше. Что мы здесь видим? Dread. Заходим, опять-таки, в кэбриджский слова. Что мы тут видим? I dread to think. Это выглядит как Герунди по-вашему? Вот и я тоже думаю, что нет. В общем, социальные конструкты вас поджидают повсюду, поэтому никому не верьте. Детерминизм — это свобода.